Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и я, ее ведущий, Григорий Важов. Вы смотрите 12-й выпуск нашего реалити-шоу. Итак, сегодня момент истины. Мы узнаем, кому достанется главный приз реалити-шоу – 1 миллион рублей. Сбудутся ли прогнозы, которые давали команды в самом начале реалити-шоу? Какая из команд заработала больше всего денег и кто из наставников будет сегодня праздновать победу. Узнаем совсем скоро. Итак, добро пожаловать в финал реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Вот так, дорогие друзья, пролетело совсем немного времени и уже настал финал реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Он принес немало сюрпризов. Даже я, видавший многое в различных реалити-шоу, и такой даже близко в своей практике не видел. Уверяю вас, дорогие друзья, Такого поворота событий на фабрике предпринимательства еще не было. Ни на минуту не отходить от экранов телевизора, ну а мы начинаем. Для тех, кто пропустил предыдущие 11 передач реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и для тех, кто внимательно следит за командами, восстановлю хронологию событий нашего реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Итак, из 859 человек, пришедших на отборочные туры реалити-шоу «Фабрика предпринимательства», осталось 135 человек, которые образовали 27 команд.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 Команда не выполнила домашнее задание наставников на предыдущей неделе и была жестко, но справедливо наказана. Команда «Амбицентр» Айдара Исмогилова вновь поменяла свою нишу. Теперь «Амбицентр» успешно занимается бизнесом в области косметологии. И у этой команды есть все шансы стать лидером и даже победителем реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Но это еще не все. Внимание! К десяти командам присоединилась команда из заочного дивизиона. Команда «Восходящая пятерка» да не просто присоединилась, своим результатом просто повергла в шок не только команды «Фабрики», но и наставников и экспертов. Команда «Восходящая пятерка» стала лидером реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» и показала наилучший финансовый результат. Ну а наставникам команды «Восходящая пятерка» как оказалось, является рулевой фабрикой предпринимательства доктор экономических наук Айдар Булатов, который с самого начала вел и обучал команду основам и ведению бизнеса. Вот так, дорогие друзья. С такими фактами и событиями мы подошли к 12-й неделе реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Ну а что было сегодня, мы увидим прямо сейчас. Итак, давайте смотреть. Сегодня на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» была атмосфера этакого праздника. Наставники гримировались, организаторам раздавались результаты всех 12 недель, команды заучивали презентации, телевизионщики настраивали свои камеры. На праздник пришли уважаемые гости Своими глазами посмотреть на команды И, возможно, инвестировать в наиболее выгодный проект Все говорили о том, что это последние недели на фабрике предпринимательства И сегодня подведутся итоги реалити-шоу Справедливости ради сказать, что сегодня все команды хорошо подготовились Прекрасно оформленные презентации, поставленные голоса выступающих и, конечно, праздничная атмосфера благоприятно повлияли на наставников. Которые, кстати, не скупились на комплименты и на высокие оценки. Также хотелось сказать, что приход такой команды, как «Восходящая пятерка», заставила команды совсем по-другому взглянуть на себя со стороны. Получив, как говорится в народе, волшебный пендель, все команды, засучив рукава, начали таки плодотворно работать и зарабатывать деньги.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 вышла в лидеры и стала победителем реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Итак, дорогие друзья, победителем 12-недельного марафона на реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» становится команда «Амбицентр». Ура! Команде вручается Кубок Победителя. Самая главная победа в том, что вот у этого проекта есть сердце. И это такое большое сердце, потому что в нем очень большая вера. И когда мы что называется, начинали, и у нас ничего не получалось. А, ну, не получалось, это факт. И то, что сегодня получилось, и как это получилось, это огромный заслуг нашего папы, который верил в нас с вами. Давайте нашему папе скажем большое спасибо. Мы сделали это! Завершился регулярный чемпионат проекта «Фабрики», и ребята справедливо держат в своих руках заветные кубок, потому что они занимают первую строчку по итогам 12 недель с лучшим результатом показателя. А показатель лучший – это чистая прибыль. Ребят, поздравляю! Спасибо! Какие эмоции испытываете? Мы сейчас будем смотреть уже за плей-офф. Там игра намного жестче, там требования намного выше, но всего лишь пять недель отделяют нас от того момента, когда мы узнаем, кто будет победителем и кто поднимет заветный чек. Верите ли вы в свои силы, сможете ли вы в такой же динамике двигаться дальше? В такой же динамике, да, даже нужно наращивать потому что мы оглядываемся не на сегодняшний день и на результаты участников фабрики предпринимательства, но уже состоявшиеся салоны красоты и медицинские центры. Поэтому нам еще есть куда стремиться бежать. Внимание! Обещанный сюрприз от реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». У нас а, первый случай в проекте, когда мы а, даем не 12 недель, а получается целых 17 недель на зарабатывание денег. Это первый эксперимент. Было принято решение, внимание, продлить реалити-шоу фабрика предпринимательства еще на 5 недель. Целых 5 недель команды будут трудиться и зарабатывать деньги. И это справедливо. Ведь есть команды, у которых договора с заказчиками на стадии завершения, и там довольно крупные суммы. Одним словом, команды есть еще что сказать. Итак, время пошло. Я очень уважаю всех своих друзей в этом проекте. И то, что они не сдаются, то, что их команды не сдаются. И доказывают, что здесь лучшие собрались. Лучшие из тех 900 претендентов, которые хотели попробовать сделать бизнес. Сегодня эти претенденты стали предпринимателями. Я думаю, на самом деле еще ничего не ясно. Потому что команды только, можно сказать, научились владеть какими-то инструментами бизнеса. На самом деле, бизнес такая штука, что все еще может перемениться. Все только начинается. Да! Вот и прошло ровно 5 недель, дорогие друзья. С какими результатами подошли к финалу команды и сколько заработали денег? И кто, в конце концов, стал победителем? Итак, 4 сентября... В культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялся финал реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Праздник, которое ждало все бизнес-сообщество Республики Татарстан. Самые высокие гости оценили размах и потенциал «Фабрики предпринимательства». 11 команд подготовили выставочные стенды и презентационные буклеты. Президенту Республики Татарстан Рустаму Миниханову команды рассказали о своих бизнес-проектах и дальнейших перспективах. Все внимание было приковано к молодым амбициозным участникам фабрики предпринимательства. Здесь с высоких трибун они заявили о себе как о предпринимателях, бизнесменах, способных с нуля начинать новое дело. А наставники команд принимали слова благодарности от своих учеников и с нетерпением ждали итогов финала. И вот настал момент истины. Сейчас, сейчас я хочу предоставить слово идейному вдохновителю.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 Поэтому мы должны продумать, как вот эти, как бы ваши подходы транслировать на наши школьные, чтобы школьники тоже имели такую же возможность. Я очень благодарен организаторам, я очень благодарен вот тем группам, которые участвовали, ну и все те, которые будут в будущем принимать участие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 Говорю, что мы эту работу будем продолжать. Бигзор Ахмад, спасибо. Команда восходящая пятерка наставника Айдара Булатова завоевала главный приз 1 миллион рублей. Поздравляем, ребята. Так держать. Мы... Вот так выглядит, дорогие друзья, итоговая таблица финала реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Из 11 команд в тройку лидеров вырвались. Первое место заняла команда Айдара Булатова «Восходящая пятерка» с результатом 1 миллион 84 тысячи 500 рублей на счету. Второе место команда Айдара Исмагилова, «Амбицентр» с результатом 944 тысячи 750 рублей чистой прибыли. Третье место команда Нол Артура Николаева с результатом 918 тысяч 963 рубля на счету. Всего же за время реалити-шоу «Фабрика предпринимательства» команды заработали более 8 миллионов рублей. Вот так, дорогие друзья, вот и завершился грандиозный праздник реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». И это был очень интересный проект. Почему был? «Фабрика предпринимательства» приглашает новых участников реалити-шоу, всех тех, кто хочет создать свой собственный бизнес и заработать миллион. До новых встреч! Хочешь тоже стать участником следующего потока фабрики предпринимательства? Оставь заявку на участие на сайте.